Хоп-хоп-хоп. Здорово, пацаны, на связи оператор, операторишка Дмитрий Панов, а не профессиональный оператор. И сейчас хочу какие-то подвести итоги недели а, моего ведения телеграм-канала «Оператор Дмитрий Панов». Для меня это что-то новое, я абсолютно вообще не ориентируюсь, что здесь происходит. Я не понимаю, что нужно делать здесь, потому что если на ютубе я выдавал контент там раз в какой-то период времени там неделю или иногда там два раза в месяц иногда там раз в три дня потому что на то чтобы собрать видео на ю уходило несколько дней нужно написать там сценарий придумать тему снять это смонтировать наконец там ставить какие-то фишки и все такое то здесь в телеграме все совершенно по-другому здесь я могу делать несколько постов в день здесь могу делиться какими то быстрыми бэкстейджами быстрыми советами которые пришли в голову и это невероятно Приятно удобно, прикольно. В общем, пока что мне это нравится, но я не понимаю, кто меня смотрит. Поэтому прямо сейчас те, кто смотрит меня, например, с YouTube пришел, мои книги срочно в комментариях, нужно вам это или нет. Такая философия у меня всегда была, если, короче, меня будет смотреть хотя бы а, один-два человека, и я буду им полезен, я буду продолжать делать контент, потому что сейчас мы живем в удивительном мире коммуникации, но, тем не менее, информации остается по-прежнему мало. Все закрыты, никто не хочет... Хочет ей делиться но вот у меня совершенно наоборот сейчас 268 подписчиков на сегодняшний день сегодня воскресенье каналу ровно неделя и я уже выпустил тут что-то сколько -то постов не знаю есть какие-то отклики обратная связь но мне хочется понять смотрят ли меня видаки вообще монтажеры здесь я буду делиться с вами какими-то своими заметками операторскими советами по монтажу советами по съемке какими-то подборками фильмов музыки для монтажа я очень много слушаю музыки, очень много смотрю видео И мне есть что вам рассказать Если это тебе интересно Вот прямо сейчас напиши об этом мне в комментариях Чтобы я мог получить какую-то обратную связь Потому что, ну, делать в пустоту что-то, конечно, не хочется Я смотрю, что там есть несколько человек с YouTube, Мне очень приятно, что вы перешли от, э, с канала сюда YouTube не загибается Я сейчас подумаю, что с ним делать Телеграм-канал приколен тем, что в перерыве между проектами Я могу выкинуть что-то там сверхбыстро, например Например, свой любимый плейлист, там свой любимый документальный фильм, какой-то быстрый совет по Final Cut, если тебе это интересно, какой-то быстрый совет по съемке, хотя кто я такой, чтобы раздавать советы, я ведь не профессиональный оператор. Поэтому прямо сейчас напиши в комментах, во-первых, поделись каналом со своими друзьями, корешами, операторами, монтажерами, пускай они тоже подписываются и смотрят, дай мне обратную связь в комментариях пожалуйста, напиши, интересно тебе это или нет, или ты хочешь продолжать ждать а, месяцами <с> видео по Final Cut на YouTube, как сделать за 60 6 советов, за 60 секунд, или что я там такое дело угорал. <с> Было прикольно. Ну, чувак, на это реально уходит много времени, чтобы сделать такой короткий видос, который длится одну минуту. У меня уходил за 60 секунд. Блин, ну целый вечер у меня уходил На это часа 4-5 Одну минуту, чтобы выпустить, прикинь А в Телеграме все проще Записал, выложил, хоп, посмотрел Все полезно, все круто Поэтому вот, оставайся Че, рекордер-то вообще включил, нет? Оставайся, в общем, смотри И а, если что, спрашивай вопросы, задавай Какая-то появилась дополнительная группа, оператор говорит а, Типа для того, чтобы было какое-то обсуждение Надеюсь, ты понимаешь Потому что я в Телеграме вообще ничего не секу Но надеюсь, а, тебе будет интересно и полезно Поэтому оставайся, короче, и продолжай смотреть Давай